Привет, любители психологии! Добро пожаловать обратно в совершенно новое видео! Всегда ли вы возвращаетесь к вредным привычкам, потому что они работали на вас в прошлом? Как гласит старая поговорка, если что-то не сломалось, не чини его. К сожалению, некоторые из этих культивируемых привычек могут быть более зловещими, чем вы могли себе представить на первый взгляд. Они могут быть настолько проблематичными или усугубляют существующие проблемы с психическим здоровьем, если их не оценивать. Итак, чтобы помочь вам лучше осознать эти привычки и внести правильные изменения в свою жизнь. Вот пять предположительно полезных привычек, которые на самом деле вредны для вас. Номер один. Всегда быть позитивным. Вы из тех, кто пытается изобразить улыбку, даже когда дела идут плохо. Скрываете ли вы свои истинные эмоции и надеетесь, что все плохие чувства исчезнут? Исследование, проведенное в Гарварде, показывает, что подавление своих эмоций, будь то гнев или печаль, горе или разочарование, может привести к физическому стрессу для вашего тела. Это может даже повлиять на вашу память, беспокойство и самооценку. Когда вы всегда стараетесь выглядеть позитивно по отношению к другим людям, вы начинаете пренебрегать и подавлять свои собственные эмоции. В конце концов, всегда полезно иметь возможность выразить свои проблемы, будь то с друзьями, второй половинкой, психотерапевтом или даже в дневнике. Выражение своих эмоций – это терапевтическое занятие, и оно намного лучше, чем держать их в себе. Номер два. Слишком много работаю. Знаете ли вы, что трудоголики проявляют сходные черты с людьми, зависимыми от наркотиков и алкоголя? По словам писательницы Дианы Фассел, единственная разница между зависимостью от работы и зависимостью от порока заключается в том, что людей награждают и хвалят за чрезмерную работу. Хотя переутомление может рассматриваться как продуктивное и как средство более быстрого достижения успеха, всегда есть реальная опасность в том, чтобы работать слишком много. Постоянное напряжение может привести к таким проблемам, как злоупотребление психоактивными веществами, нарушение сна и беспокойство. Вместо этого, если вы используете правильные стратегии, вы можете стать таким же продуктивным, работая в обычное время, как и когда вы переутомляетесь. Например, блокировка времени и установка приоритетов могут помочь скорректировать баланс между работой и личной жизнью. Номер три. Стремясь к совершенству. Останавливаете ли вы себя от погони за своими целями или мечтами, потому что ты боишься, что совершишь ошибку? Быть перфекционистом не всегда хорошая черта характера. Профессор-исследователь Бронн Браун говорит, что перфекционизм – это не то же самое, что стремление быть лучшим. Вместо того, чтобы подготовить вас к успеху, Перфекционизм подобен доспехам, которые защищают вас только от боли вины, стыда и осуждения. В конечном счете, вы никогда не сможете сделать первый шаг к достижению своих целей, если будете постоянно пребывать в страхе, что все испортите. Номер четыре. Избегание конфликтов. Ты когда-нибудь держал рот на замке, даже когда кто-то действительно действовал тебе на нервы? Каково это было? Избегание конфликтов может показаться заманчивым на первый взгляд, но избегая конфликтов, вы можете на самом деле удивить свои истинные эмоции и даже проявить их невербальными способами позже. Исследования показывают, что сокрытие или притворство своих эмоций может привести к одиночеству или депрессии. Таким образом, в то время как вы, возможно, избегаете конфликтов из-за страха не согласиться или расстроить других. Воспитание честности и подлинности, даже при возможности конфликта, чаще всего приведет к более искренним и полноценным отношениям, в конце концов. Номер пять. Быть человеком «да». Вы говорите «да» всему, даже когда чувствуете себя некомфортно. Хотя помогать своим друзьям может быть полезно, соглашаться на все ради того, чтобы понравиться людям, может оказаться не самым лучшим отношением. Обычно умение нравиться людям проистекает из недостатка уверенности в себе и низкой самооценки. Это не только приводит к дисфункциональным и нездоровым отношениям, но и может увековечить вредные привычки, которыми люди могут злоупотреблять. Итак, вместо того, чтобы говорить до всему, вы можете попытаться переосмыслить свое мышление и примириться с мыслью о том, что невозможно заставить всех полюбить вас. Любя и уважая себя, вы можете обрести энергию, чтобы установить границы и оставить токсичные отношения позади. Были ли вы удивлены какой-либо из привычек, о которых мы упоминали? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. И если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Как всегда, ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео.